Ты когда-нибудь задумывался, почему в рейтинге тебе в команду попадаются пряники, играющие на домофоне, когда против тебя выступают те еще киберспортсмены, сидящие на 5G-интернете? От чего зависит такой подбор и как его можно изменить? Сегодня мы попробуем в этом разобраться, но сперва Здарова, мужские мужчины, начнем с того, что еще во времена добавления кастомизации, когда резко нужно было качать пушки, я заметил вот какую интересную особенность в простой сетевой игре. Оружие я обычно качаю на карте shipment в режиме опорный пункт. В чем, собственно, прикол? Ты знаешь, мужик, что там full команды не набираются и попадаются боты. Как по мне, это сделано специально, чтобы люди, которые не играют в рейтинг, хоть там немножко почувствовали себя крутышами. Стоит понимать, что комнату простой сетевой игры забить еще проще, чем full тимами рейтинг. Но тут, как я и говорил, разрабы умышленно пихают нам ботов, чтобы определенный вид игроков не грустил. С этим разобрались. Теперь вот на что давайте взглянем, в этой же простой сетевой игре есть вот какая фишка, я думаю многие замечали кто пушки качал, когда вы проиграли бой, причем неважно, какое место заняли и какой у вас кда, вас с вероятностью 70% кинет в следующую катку, где против вас будут выступать одни боты. Естественно вы выиграете и в следующей игре 100% вам попадутся живые игроки, в оставшиеся же три 30% вас может закинуть к живым игрокам, но шансы на победу будут высоки и скорее всего вы выиграете. Вообще в такой сетевой зарубе только 6 человек живых. Оставшиеся 4 это боты, получается у нас возня тут 3 на 3. Но вот еще какой прикол если я заметил. Если выигрывать, то естественно посложнее противники будут попадаться и если серию из побед оформить, то вам вместо двух ботов тиму могут закинуть трех, с таким раскладом шансы на проигрыш причем против вас могут попасться игроки у которых будут два бота принцип работы подбора игроков простой сетевой игре, где есть боты, очень прост. Тут не учитывается КДА, внимание акцентируется только на вашем предыдущем результате. И благодаря этому условию и подбирается потенциальная победная или проигрышная игра. Такие банальные методы подбора, я думаю, многие замечали. Но вот как обстоят дела с подбором в рейтинговую игру? Для начала я хотел проверить один миф, связанный с донатом. Некоторые утверждают, что если открыть полностью рулетку, то на несколько игр будет подбор изичайших противников. Мне, конечно же, стало интересно эта загадка и начать ее разгадывать мне помогла потрясающая группа ВКонтакте. Конкурсы и новости. Это единственные новости, которые я смотрю, потому что там нет, знаете, вот этих вот ваших коронавирусов, повышение цен на все и вся, воин неоправданных и прочей грусти, которая льется на нас с экрана зомбоящика. В этой группе только самые свежие и балдежные новости по колдушке. А еще и конкурсы постоянные. Сейчас, кстати, залетай на один из таких. И, конечно, спасибо Никитичу, что помог с донатом. Благодаря этому я смогу проверить эту теорию. Обязательно ему черкани, он поможет тебе взять пишки по скидке. Останется только сделать let's Go по ссылочке в описании. Перед открытием рулетки я поиграл в рейтинге и набил стрик из трех побед. Это, конечно, было легко сделать, потому что всех с новым сезоном откинуло с Леги, и в катку попадаются бывшие мастера теперь. Потом я открыл самую выгодную рулетку, и да, мне разработчики никакой халявы не прислали, возможно, потому что я еще не целый год занимаюсь этой движухой, а может быть из-за того, что никнейм мой на русском языке. Короче, неважно. Открыл и полетел в рейтинг. Свои наблюдения я тебе расскажу в конце кино ленты, а пока давай попробуем разобраться, как работает подбор игроков в рейтинге. Во-первых, хочу извиниться перед людьми, с которыми я попался, потому что я старался вообще не ввязываться в бой. Я смотрел примерную расстановку сил, потому что с помощью нее можно определить примерный алгоритм подбора в игру. Итак, сейчас я буду вам показывать финальные скрины боев. Первая игра 25 на 50, поражение. Перед ней я два раза выиграл и столько же раз взял MVP. Вторая игра 38 на 50 поражение, и уже следующая катка 50 на 46 победа, после нее было поражение 46 на 50, но тут была бы победа если бы челик не ливнул, потому что команда выигрывала, но все же поражение есть поражение. Дальше 50 на 46 победа, после нее поменялся режим на превосходство и последовал проигрыш 79 на 150, после этой игры какой результат будет, ты, наверное, уже догадался. Конечно же, победа 50 на 43, потом поражение 30 на 50. Вот тут обращаю внимание на мое количество убийств и смертей. В этой игре 3 убийства и 3 смерти у меня. Дальше у меня было поражение 29 на 50. Здесь я убил четверых и слился 4 раза. Следующая катка опять поражение 29 на 50. Тут также 4 убийства и 4 слива. После этой игры поражение 43 на 50. И вот здесь я решил, когда подпортить и нафидел, как надо. И знаешь, какая следующая катка была? Победная, мать ее, 50 на 39. Странные совпадения здесь прослеживаются, ты не находишь. На основе вот этого небольшого эксперимента я могу сказать, что рейтинговые бои подбираются вот по каким критериям. Естественно, по самому рейтингу, то есть по твоему уровню. По прошлой победе или проигрышу и КДА, то есть твоему значению убийств и смертей за тот же прошлый бой. Эти три составляющие работают в тандеме. Уровень рейтинга разграничивает возможных претендентов на попадание в бой и не дает участвовать игрокам с различными уровнями ММР в игре. Естественно, там есть свои допустимые значения, об этом как-нибудь в другом материале. Дальше система выигрыш-проигрыш. Для быстрого нахождения катки это самое лучшее решение в плане подбора. Игра не смотрит на вашу статистику за все время игры, она подбирает вам противника здесь и сейчас, учитывая ваше состояние. Ну, то есть я имею в виду твою победу или проигрыш на текущий момент. Причем для подбора она еще и ваш КД анализирует из тех же прошлых игр. Естественно, чем больше вы будете выигрывать и брать MVP, тем больше вам будет подкидывать таких же хардкорных чувачков. Это в принципе норм, но порой калит тот момент, когда вам закидывают союзников, которые фидонят и тянут игру к дну. К сожалению, от этого никуда вам не деться, если вы нормально или даже хорошо отыгрываете во всех матчах, независимо от результата. Приходится играть за себя и из за того парня. Самые лучшие рейтинговые сезоны, по моему мнению, это первый и второй. Там действительно была борьба за место под солнцем. Сейчас у нас умышленно облегчили всю эту движуху, чтобы широкие массы игроков смогли спокойно дойти до леги и забыть про нее до следующего сезона. Но, я уверен, рейтинг еще переработают и он будет интереснее. Что касается доната и подбора игры, вот тут мне понадобится твоя помощь, мужик. Если ты донатил, то какие тебе попадались игры по своему? сложности. Лично мне все-таки показалось, что попроще попадались геймы, которые выигрывались без труда. Но это лишь мое мнение. Когда ты напишешь в комментариях, решает ли донат в подборе игры или нет, вот тогда мы сможем более-менее точно ответить на этот вопрос, потому что здесь нужно проверять всем, а не только ни одному. И пока ты вспоминаешь, как у тебя это было, я поставлю тебе рандомный комментарий. А за ними топовые. Рукопожатие летит Илье Илюшину за оформленную спонсорку. Спасибо, мужик, за поддержку. А еще спасибо тебе, брата-брат, за прожатый кулакер, оставленный комментарий, да и вообще за то, что смотришь меня. Красавчик, мужик. Лавиш, лягер. Тебя тела Ты не болей И с друзьями кино Подрубай скорей В новом году Еще больше огня Еще больше движух Только прошу подписаться сюда и лайкос сшибануть. Ой -о, ой, -о, ой -о. подписку. Пятом дела. Ты не болей и с друзьями кино. Подрубай поскорее. Потому что... ой -я, ой -я, ой -я.